Друзья, всем привет! Сегодняшняя серия посвящена в очередной раз Identity Server. Мы создали уже порядка 12 проектов и в этот раз мы будем делать некоторую красоту для Identity сервера. Я бы хотел показать вам уже не раз показанный в роликах Demo.IdentityServer.io Это тот самый демонстрационный пример запущенного Identity сервера, который существует в интернете для, соответственно, демонстрации, вот и что-то такое подобное на UI, да, вот вы наблюдаете на своих экранах. Я бы хотел показать, как уже можно существующие шаблоны натянуть на наш облентеки сервер, что для этого нужно. То есть, чтобы не создавать это вручную, как это делал я каждый раз я просто предлагаю воспользоваться темплейт с шаблонами, которые существуют в Identity Server ну и вот если посмотреть как их найти, я зашел на Identity Server документацию набрал UI Templates и вот здесь вот у меня появилась Adding the UI в общем здесь собственно говоря показано, что это такое, с чем это едят ключевый вопрос в том, что есть Quick Start UI Repo в котором собственно говоря есть некоторые шаблоны, да, которые вы можете установить но я в частности воспользовался вот этой строкой скопировал ее и у меня выполнят этот скрипт и у меня появились шаблоны то есть это можно установить непосредственно э, шаблоны, которые э, вот существуют в identity сервере смотрите, можно э, через .net через new template создавать, как это делается ну во первых нужно установить шаблоны это выполняется очень просто давайте я вам покажу ну и прежде чем устанавливать я бы хотел заострить ваше внимание на том что есть описание каждого из шаблонов да, то есть их, их на самом деле несколько, они бывают разные и несут разный функционал собственно говоря вот здесь вот они описаны, на страничке если вдруг вам потребуется, вы потом сможете найти ну а я скопирую допустим вот эту вот строку давайте даже вот так Теперь мне достаточно открыть терминал, я буду использовать Windows терминал, слава богу, он недавно все-таки вышел в релиз, и Ctrl V нажимаю, и нажимаю Install, то есть ну, в смысле нажимая Enter, пошла установка шаблонов. Ну и как вы видите, вот они шаблоны передо мной, то есть на самом деле тут не только те, которые я сейчас установил, да, то есть выполнив, выполнив вот эту команду, но и еще у меня здесь уже были дополнительные шаблоны всякие разные, собственно говоря это то, что позволяет писать .NET New и создавать э, приложения файлы возможно, какие-то специфические солюшены, empty solution в том числе, ну и вот здесь вот вот, э, вот в этом вот месте, вот как раз те шаблоны, которые были установлены с вызовом предыдущей команды меня больше всего интересует соответственно вот этот вот сейчас я найду курсор вот, вот этот вот из 4 ui вот ну и раз я уже нахожусь в той папке в которой хочу а еще не нахожусь давайте я в нее перейду set location d temp отлично и я вот в эту папку распакую то есть создам шаблон то есть с темплейта создам проект с шаблонами .net из UI. Нет, по-моему, из 4 да, UI. Да, из 4 UI. И я нажимаю Enter. В папке Temp сгенерировались шаблоны. Собственно говоря, мне этот терминал больше не нужен. И, и давайте тогда посмотрим, что у нас появилось в папке. У меня в папке появилось 3... Папки. В папке вас три папки camrec это запись существующего текущего сеанса поэтому не обращайте на нее внимания у меня появилась quick start папка в которой есть контроллеры option, ну то есть все необходимое для работы сервера, у меня появилась папка view где все вьюшки для этих собственных контроллеров и папка over в которой необходимы библиотеки для работы непосредственно вот с этим самым фреймворком сервер identity фреймворком identity на вот стороне sp.net проекта ну и для того, чтобы это все привести к общему знаменателю для начала давайте переключимся в Visual Studio так, во-первых, давайте поставим identity сервер как стартовый проект где-то тут вот стартовый проект здесь у меня, насколько я помню, стоит не показывать вот, не стартовать давайте поставим True. Пусть он запускает браузер. Launch URL мне теперь не нужен, потому что я буду использовать стандартный. А стандартным, как вы, наверное, уже посмотрели, аккаунт используется. И есть Home. То есть то, что по умолчанию используется в core. Соответственно, это я закрываю. Ну, а теперь, как бы, смотрите, на самом деле, что мне нужно сделать? Мне нужно. Но вот эти вот контроллеры, они по большому счету мне не нужны, поэтому я их удалю. Надо, кстати, быть внимательны с тем, что раз у меня в настройках где-то используются вот эти контроллеры, то я их тоже должен или скрыть, или удалить, или перезаписать. Я напоминаю, что мы пишем в реальную базу данных. Вот. Мне, соответственно, в вьюшки тоже не нужны ни одна. Я их без, без созрения совести удаляю. Ну, а теперь я хочу открыть... Папку Это мой проект Это вторая папка Из которой мне нужно скопировать все Ну и в общем-то давайте я прям это все прям и скопирую То есть первым делом мне нужно скопировать Вьюшки Именно копировать Мне нужно скопировать папку overroot мне нужно открыть папку Quick Start и скопировать тоже содержимое. Ну, я вот в корень кинул. но в принципе, вы можете кинуть это в контроллеры. Ну, суть как бы реально не играет. С некоторой версией sp.net MVC позволяет использовать не задокументированные а naming convention, да, когда контроллеры должны быть в контроллерах и так далее ну в некоторых, с некоторых версий то есть по-моему там с, э, с пятой версии разрешено использовать э, контроллеры в разных папках не только в папке контроллер ну и если вы обратите внимание то здесь девайс есть девайс контроллер а аккаунт есть аккаунт контроллер но суть в том что нам сейчас пока это на самом деле не важно ну и смотрите у меня в приложении появились ошибки предполагается для начала их исправить вот Вот, в основном namespace, но тем не менее, у меня проект не откомпилируется, пока я не настрою это все. Все, у меня проект откомпилировался и готов к запуску. Но это еще не все. Смотрите, когда у меня происходит авторизация, у меня э, раньше... не давайте вот так вот. Я открою аккаунт, я открою аккаунт контроллер и покажу. Здесь есть тест user store, который на самом деле... Давайте я в 12 нажму, покажу... Он имеет предопределенные э, настройки, то есть функционал, как бы для теста. И, в общем-то, вот здесь вот, вот эти вот пользователи, сейчас покажу по окошкам, и валидация этих пользователей происходит в этом файле. И, собственно говоря, файлы, то есть эти вот пользы то есть users, это тест наполняется вот из этого файла. Соответственно, мне это не нужно, ну, удалять его не буду, пусть пока валяется. Вот, Но ключевой момент в том, что мне нужно вот этот вот, а, давайте тогда вот так сделаем. Для начала я в проекте переименую все namespaces. Ну, слава богу, ReSharper это делает достаточно быстро, даже несмотря, что более 2000 файлов. Отлично, теперь у меня namespaces все совпадают с моими, хотя это, конечно, немного повлияло. Но суть вот в чем. Я вот этот вот э, TestUserStore и вот этот test users. я их удалю. А это закомментирую. Мне этот файл и этот store. Так, прошу прощения, что-то никто нажал. А, они в принципе не нужны. И у меня возникает одна э, потребность, да, каким образом здесь авторизовать пользователей. Я уже не раз показывал, давайте покажу еще раз. Есть такая штука, называется i. Нет, называется sign. Давайте я правильно напишу sign in manager. И, как вы помните, у нас. Так, давайте я проверю, чтобы не промахнуться. У нас есть identity server, data, db.context, и у нас есть просто db.context, то есть я здесь override не делал, поэтому у меня здесь используется identity user. Sign in manager. И, соответственно, мне понадобится user manager identity user. Это у нас будет user менеджер я оба их вынесу в свойства и в общем то теперь что мне остается мне нужно проверить что пользователь здесь существует ну и это сделать тоже очень просто для начала нужно э, проверить наличие пользователя в базе а потом и сделать его сайны ну и кстати после сайна нужно еще будет изменить метод сайна out на вопрос, почему я это делаю здесь, отвечу. Вот эта вот обработка идет как раз кнопки «Логин». Помните, мы делали в одном из предыдущих видео проверку, что это нажатие на кнопки, которые дополнительные ну, типы входа. Google, авторизацию или Microsoft, или Twitter. Ну, вот здесь вот это обрабатывается. Когда проверяется ViewModel State, это как раз вот эта вот штука, и здесь у нас то есть вход на конкретный сайт, то есть на identity сервер. Ну и здесь давайте сделаем такую штуку. Ну, во-первых, нам нужно здесь написать sign-in manager. Нам нужно залогиниться. Это пароль, это sign-in, есть для async, значит weight. var login ну давайте так, sign in result. Здесь напишем uh, model, да, у нас называется name запятая model.user password, persistent, давайте false. И uh, local. Ну, тоже false поставлю. Ну, вы, конечно, можете ставить, как хотите вы. В общем, здесь у нас валидация произошла. И здесь я, наверное, сделаю таким образом. Если... Нет, у меня есть уже есть. Если sign in result success, тогда мне нужно найти пользователя. Это мне сделает user manager. Я бы не добавил, наверное, еще, да? User менеджера сделал как свойство давайте удалю и сделаю его так вот и сделаю его тоже как field вот и здесь я должен написать user manager find user by login логин у меня username и нет by login неправильный вопрос find user by name Здесь у меня дается имя и здесь, соответственно, user. А, ну, конечно, здесь должен быть await. И тогда здесь у нас username. Здесь user ID. Здесь user опять name. И, в общем-то, ID это то, что самое Subject ID, в общем, его здесь логин. То есть мы разим события, то есть поднимаем события, что пользователь зашел. Ну и здесь опять же нужно ID указать, а здесь User Name. Ну и таким образом у меня будет произведен вход на сайт. Теперь осталось сразу же сделать логаут. Вот он логаут. И здесь, как вы понимаете, вот кнопка подтверждения, Identity. Так, и вот, sign out. Вот, http request sign out. И здесь нужно сделать sign in manager log ой, sign out. Нет, правильно нужно написать. Вот, sign out. И, в общем, получается, что я сделаю выход. Ну, давайте запустим. Попробуем зайти на сервер, а потом я покажу несколько достаточно интересных фишечек. Итак, у нас запустился сайт, я нажимаю логин, и у меня здесь... Да, все правильно. Смотрите, мы же раньше здесь авторизацию не ставили, давайте ее сейчас добавим. Identity Server. Мы же на нем прям никогда не логинились, а теперь у нас это потребуется. Это я нахожусь с Authorization Identity Server, и мне здесь нужно написать то, что она попросила. Authentication, давайте вот так вот autorization вот так вот то есть мы теперь за входим на сайт через mvc грубо говоря и поэтому нам нужно здесь добавить вот эту вот схему управления разрешениями давайте нажмем еще раз я зашел у меня здесь уже есть пользователь 123qv я нажимаю логин ну и, как вы видите, у меня э, написано, что я не дал еще ни одного разрешения ни одному сайту. Ну, это легко достаточно исправить. Давайте нажмем Stop, выберем Multi-вход, э, Alt-Enter, выберем э, MVC, он уже выбран. Так, Identity Server, JavaScript, пусть будет JavaScript и Order, ну, бог не пусть тоже будет. Нажимаем OK и стартуем приложение еще разочек. Вот теперь, у меня вроде бы, вот теперь у меня вроде бы все загрузилось. Давайте их немножечко вот так вот раскидаем. Ну, смотрите, во-первых, у меня пользователь здесь залогиненный. Давайте нажму логаут. Меня здесь просят выйти. Я вышел. Отлично. Да, отлично. А, давайте вот с этого начнем. Смотрите, у меня есть MVC-приложение. Я нажимаю вход на секретную часть. Я появляюсь уже на Identity сервере. У меня юзер уже прописан. Я нажимаю логин. И появился уже ну, на сервере, то есть 2001, то есть на VC клиентам, и я уже здесь нахожусь. Давайте я переключусь в логин, в смысле в Identity Server, смотрите, нажимаю обновить, и как вы видите, я уже здесь являюсь за логином. То есть это как раз то, о чем я говорил. Когда вы логинитесь с каким-нибудь клиентом, то делегируете вот этот вот вход авторизации, то есть на Identity сервер, то вы входите как раз на этом сервере, а не на том клиенте, на котором... Вы начинаете запуск Ну то есть инициируете вход И Смотрите, сейчас я нажму сюда И у меня здесь описано, что я зашел Как MVC, вот, то есть у меня Отдан Вот этот вот access, я разрешил Вот этому приложению, MVC клиенту Использовать мой логин Ну и смотрите, какие у меня здесь написаны штуки То есть мне даны вот такие права и я могу ходить на этот сервер То есть то, собственно говоря, что вот я и делал да? а Теперь смотрите Я сейчас нажму здесь ревок то есть я отозвал, а теперь нажимаю F5. У меня будет ошибка, потому что она не обработана, то есть токен, да, токен у меня параметр обрабатывается, но токен уже как такового нет. Теоретически это просто здесь вот парсинг происходит, того чего нет. Ну, в общем, это легко обработать, ну, а правильно конечно было бы это сделать ну, внутри там где-то сайта, в общем, да. Ну и смотрите, я когда нажимаю секрет, у меня сейчас ну, токен этот сломан, поэтому как бы это не работает. В общем, имейте в виду, что если вы нажимаете логин, логаут, допустим, с Identity сервера, то а, это абсолютно валидная ситуация, она должна быть правильно обработана на клиенте. Давайте нажму логаут, то есть по большому счету, что я сделал? Я жду, я стер кукисы, которые были переданы. То есть MVC клиент не работает по такому же принципу, как я показывал с JavaScript. -ом. То есть, выходя из сервера, мне нужно дополнительно выйти из самого клиента. Ну, или там своими способами реализуете, это уже другой вопрос. Ну и, собственно говоря, если я сейчас зайду на JavaScript, то есть я попал на ту же самую страницу, я нажал логин и попал, вот делаю вызовы, как вы видите. Но если я нажму вот здесь вот, вот F5, то вот здесь вот я ничего не вижу. То есть JavaScript, авторизация, работает хоть и через authorization flow процесс, но она использует вот этот Pixie, который... Ну, то есть вот здесь вот этот PIXI хранится и, собственно говоря, ну, то есть вот этот код для, автори... для запроса непосредственно токена, и в Identity сервер он не провалится. То есть вы никак это не отслеживаете. Но, возможно, в будущих версиях это как-то будет работать, сейчас пока нет. Ну, в общем-то, наверное, на этом все. Давайте проверим еще одну штуку. Я вот сейчас вот так вот скопирую вот этот адрес. Вот я зашел. А вот, 9001, я хочу здесь тоже сделать 9001. Вот, смотрите, я здесь уже залогиненный, да, залогиненный. И теперь, ну, та самая фишечка, когда клиент из одного выходя от JavaScript а можно сбросить выход из другого. Считаем до двух, один, два. Но, как вы видите, я вышел, и сессия мне обновилась и на этом. То есть, все как бы работает. Нужно понимать, что при выходе из mvc клиента у вас не совсем получится выйти со всех mvc клиентов, потому что там немножко другой принцип. Ну, на этом, наверное, все. Я показал, что хотел. На этом серия завершена. Ну, правда, опять же, если не потребуется дополнительных доработок. Я изменения запушу в гид. Вам всего доброго и спасибо за то, что комментируете. Хорошего вам дня и до новых встреч!